доброе утро друзья меня зовут арчи и рад приветствовать вас в клинике Smile Eyes, потому, что, потому что потому что потирая руки готовлюсь к операции сегодняшнего дня а как вы тоже нет не совсем вот так уже получше начинает вырисовываться в, -э -в -э так нет. И так тоже еще не очень хорошо. Вот так получше. И Н-Ш-МК. Оказывается, все просто, я знаю алфавит вообще пришла мысль сделать лазерную коррекцию зрения. Вы знаете о том, что зрение это наша профессиональная, наверное, такая история, которая у всех людей, которые связаны там с каким-то родом деятельности. А мы связаны с софитами бесконечными и постоянными. В 2003 году, когда я пришел в телевидение, то получаю свою дозу света регулярно в лицо, делаю это с удовольствием, я не жалуюсь, я радуюсь, тому, что это происходит. Но, к сожалению, это привело к тому, что на сегодняшний момент у меня минус и который мне изрядно чуть-чуть мешает жить в том плане что я очень люблю или вернее любил оправы и люблю наверное да люблю хорошие оправы но честно за два 23 тридцать 38 за 15 лет я немножко от них подустал поэтому я хочу почувствовать себя свободным комфортно и поэтому сегодня я здесь почему решили остановить свой выбор на книге смайлась для меня это во-первых это рекомендация, потому что просто так я никому не доверю ни себя ни своих знакомых и не даже свою любимую собаку на вот не говоря уже про детей и все остальное смайлась потому что хорошие рекомендации потому что мне нравится та технология которая по которой сегодня мы будем делать как раз технология смайл я ей абсолютно доверяю и хочу рассказать об этом многим людям если это послужит для кого-то хорошим примером, что не надо бояться, надо делать. Вот, поэтому я готов отправиться. Светлым Артуром, да, да, он жарче, Грасти. Сходите, да, а -а -а. проходим. Опа, садимся вот сюда. А -а -а. Далее, на спину, головой камни. Развиваться не надо. Первая кровать, которую не надо Очень приятно мне было встретить в жизни доктора по имени Татьяна Юрьевна, у которой настолько, вот знаете, когда бывает, что человек твоей энергии, твоей энергетики, ты понимаешь с первого взгляда, что ты ему доверяешь свою жизнь, а в данном случае я действительно ей доверил свою жизнь и нисколько об этом не жалею. Наоборот, Татьяна Юрьевна, спасибо вам огромное за то, что вы были рядом, за то, что вы появились за то, что вы мне подарили мир новыми глазами. Друзья, коллеги, единомышленники, теперь не побоюсь этого слова, потому что видеть мир стопроцентным зрением, а в моем случае 120% зрением, я такого результата не ожидал. Спасибо огромное всей команде, потому что... А Вы знаете, многие люди относятся к современным технологиям почему-то до сих пор скептически и к такому ощущению, что они живут в каменном веке. Друзья мои, нет, не, это, это, это не больно. Я вышел после операции, через 20 минут сел за руль и доехал до своей любимой подруги, которая целый день меня кормила, развлекала, и я был, пребывал в прекраснейшем настроении. Могу сказать одно, что просыпаться на следующий день с ощущением того, что ты видишь линию. Ну, в моем случае был минус, поэтому для меня линия горизонта со всеми четкими ее деталями была настолько прекрасна в этом волнующем моменте, что я могу лишь всем пожелать здоровья. И если так случилось, что в вашей жизни пришли очки, которые, наверное, вам уже немножечко изрядно надоели, тогда смело приходите сюда в Smile Eyes и наслаждайтесь прекрасным взглядом, уверенным, четким и 120%.